войски чтения торжественной частью, а именно награждением лауреатов Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых. О подробностях церемонии и заслуженных лауреатах премии мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Адель Галимов, Владимир Нелюбин,